И всем привет, сегодня я расскажу про как начать торговать на фьючерсах в Gate.io. А перед этим роликом хочу тебе посоветовать, перейти по ссылочки в описании на плейлист, там более 100 роликов про Гейтайо, они все полезные и интересные. А также напомню про нашу команду в конкурсе от Гейтайо на 5 миллионов долларов по торговле фьючерсами, там ты можешь присоединиться к нам и начать торговать. Конечно же, ссылочка в описании. А чтобы начать торговать, тебе надо зарегистрироваться на GTO. Это можно сделать по ссылочке в описании. Там ты получишь торговые скидки на комиссии. После регистрации тебе надо пополнить баланс. Пополнение баланса есть очень много способов. Через другую биржу, через э, другой криптокошелек, через э, BestChange. А также на самом ее можно купить крипту через карту вот я вам показываю вот тут вот, вот, можно выбрать фиат и что мы хотим получить эфириум биткоин из детей и многое другое думаю с пополнением баланса не будет ни у кого проблем а ну если у тебя появились проблемы по пополнению у нас есть ролик как пополнить баланс в гейтайо он будет в плейлисте про гейтайо а после того, как мы пополнили баланс, мы нажимаем кошелек управления фондами и нажимаем на перевод. После выбираем спотсчет на бессрочный фьючерсный счет. Выбираем биткоин или USD, пишем сумму, ну и все. Теперь у нас деньги на фьючерсном счете. И мы можем начать торговать на фьючерсах, но... Перед этим мне надо рассказать, что фьючерсы это все таки опасная тема. Ведь ты можешь потерять свой баланс за одну сделку. Да, ты можешь поставить огромное плечо и тебе может повезти и ты заработаешь x10, x20 или 100. Но также риски растут. Часто торговать на фьючерсах я тебе не советую и вообще не надо такое. Лучше заходить, когда ты уверен, что цена сейчас вырастет или упадет. И если ты будешь часто торговать на фьючерсах и часто терять деньги, ты просто расшатаешь себе психику и будешь нервным. Когда ты торгуешь фьючерсами, тебе нужно сохранять холодное крови. Ведь крипто очень волатильна и ты можешь потерять деньги за считанные минуты. И думаю, каждый понимает, на что он идет, на какие риски он идет. Про риски фьючерсов я вам рассказал. Теперь нажимаем торговля маржа. После выбираем вот тут вот снизу кросс маржа 3x, изолированная маржа 10x, контракты 100x, токены с кредитным плечом, 3x long или short. Ну, выбираем то, что нам нужно и какую монету И после пишем сумму, на которую хотим торговать Ну и все, ты начал торговать на фьючерсах Начать очень просто, но надо правильно анализировать рынок Найти отличный момент, чтобы зайти Чтобы не потерять деньги, все деньги И не ставить огромные плечи 2-3х, я думаю, это максимум Но ставить 10-100 или больше... Это бессмысленно и очень рискованно. Конечно, у больших плеч есть смысл, чтобы заработать на одной сделке очень много, но это очень рискованно. Перед этим, пожалуйста, подумайте несколько раз или больше, лучше день, и только после этого начинайте торговать на фьючерсах. И я вам напомню про конкурс на 5 миллионов долларов от KTO по торговле фьючерсом. Ты можешь присоединиться к нашей команде по ссылочке в описании и торговать с нами. Но там можно и торговать в одиночку, выбирая свою стратегию. И сам по себе там тоже очень большой приз, около 2 миллионов долларов. И там сейчас проходит очень интересная вещь, если ты торгуешь футбольными токенами то твой бюджет может увеличиться в один или два раза, потому что сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Про этот конкурс по фьючерсам на 5 миллионов долларов я рассказал в предыдущем ролике. Ты можешь найти его в плейлисте кейтайо и там я подробно очень рассказал про все плюшки, про конкурсы можно сказать, переходи и смотри. Все ссылки будут в описании на телеграм-канал Ростиксона, на нашу команду по фьючерсам и на сам гейтайо, по которым, если ты зарегистрируешься, ты получишь торговые скидки. Всем спасибо и пока.